Привет всем уважаемые друзья, рад видеть вас на моем канале. Кинопрокат столкнулся с последствиями пандемии COVID-19, зрители боятся посещать сеансы, а многие страны и вовсе закрывают кинотеатры на карантин. Американские залы на данный момент еще держатся, хотя уже сейчас рапортуют о снижении количества продаваемых билетов, чтобы зрители могли соблюдать дистанцию между собой. На этом фоне Америка столкнулась с самыми низкими сборами за последние 22 года, суммарно кинотеатры страны заработали всего 55,3 миллиона долларов. Даже после трагических событий 11 сентября касса составляла 66,4 миллиона долларов, и это без поправок на инфляцию. Выход в такое непростое время, проблема для любого фильма. Новинка Pixar «Вперед!» официально объявлена самым провальным мультфильмом студии, что уж говорить о бладшоте с Вином Дизелем, главной роли. Боевик с одним из самых известных антигероев издательства «Вэллинд» должен был положить начало новой комикс киновселенной, но судя по всему, эти планы теперь под большим вопросом, и дело не только в неудачном времени выхода. Разработка фильмов началась еще в 2015 году, на тот момент в планах была экранизация предвестника, за которой должен был последовать бладшет однако боевик об усовершенствованном морпехе оказался проще в работе а судьба предвестника неизвестна до сих пор право на комиксы внезапно перешли к студии парамон сам дизель на картину со своим участием смотрит оптимистично и в интервью подчеркивает что кино быть интересно что бладшет картина самодостаточная она не закладывает основания для других фильмов вселенной и не завершается открытым финалом история завершена но впереди героя может ждать еще немало приключений. Проблема Бладшота в первую очередь в том, что он не выходит за пределы типичного экшена с Вином Дизелем, актер не старается выйти из амплуа, да и сюжет не цепляет какой-то уникальной фишкой. Средний бюджет, около 45 миллионов долларов, и простенькая графика как следствие также не дают кинокомиксу каких-то ощутимых плюсов. У Бладшота крайне неудачный старт. В первый уикенд экшен не смог собрать на родине и 10 миллионов долларов. Даже с учетом того, что фильмы с дизелем часто лучше зарабатывают за пределами США, суммарные мировые сборы на сегодняшний день едва достигли 25 миллионов долларов. При этом боевик находится в странном положении, конечно, он пришелся на самый разгар вируса, но при этом у него, по сути, нет прямых конкурентов. А может это, правда, только в случае, если угроза минует в ближайшие пару недель, чтобы выйти на самоокупаемость. бладший должен заработать не менее 135 миллионов долларов. Скорее всего, ситуация обернется отменой ранее запланированного сиквела супергеройского экшена. Если первый же фильм не выстрелил, то и франшизу из него делать не имеет смысла. Впрочем, даже в случае провала бладшота, Paramount может попросту выстроить свою киновселенную веллинг, игнорируя существование суперсолдата. Спасибо за внимание! Видео будут выходить каждые два дня. Не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить новое видео.